ставим хвостовой винт Вот Минтовка собрана. Победное шествие советской власти по нашей стране ясно, что встречало очень большое сопротивление. Но, как правило, кто сопротивлялся? Значит, сопротивлялись зажиточные крестьяне. А, безусловно, сопротивлялись офицеры. Но дальше совершенно невероятный вещь. А большевистская власть, которая всегда объявляла себя властью пролетарской, властью пролетариата вдруг неожиданно встречает сопротивление именно пролетариата. Пролетариат свергает советскую власть. и сто дней держит оборону. то есть сам по себе уже факт любопытный. они были мастеровыми, конечно они были ну, в определенной степени государственными, государевыми людьми, поэтому они были обласканы так сказать, властью, они достаточно неплохо жили, то есть у каждого были там типа наделы и так далее. И даже если он был совсем еще под подмастерием, у него все равно была очень четко видимая карьера. То есть жизнь в этом смысле была налажена. Они уважали себя, а, сказать, руководство завода уважало их. И вдруг, неожиданно, значит, кто-то приходит и начинает наводить свои порядки. Более того, ставит под ружье, говорит, идите воюйте, значит, убивайте там. Ну, а кого убивайте то Опять тех же самых русских. Мы же живем сейчас в мире, ну, в городе, который весь пронизан э, все-таки символикой красных. Кра улицы, названные красными там героями. А, памятники красным героям. А, там все, ну, все все как бы кругом, все куда ни посмотри. Там памятник Ленин стоит. Ну, памятника Клчака же нет здесь, в городе. Или там, не знаю, кого Капеля, фон Капеля, кстати. Почему нет памятника фон Капеля? Который, кстати сказать, и, и сформировал, собственно, эту Ижевскую дивизию. Или там, например, Молчанова самому последнему белому генералу, который отсюда из Ижевска дошел до Владивостока. Ну нет это, А это должно быть. 1918 год. В России идет гражданская война, которая изменит судьбу России и всего мира. Общество в одночасье разделилось на красных и белых. Вчерашние соседи и даже родственники оказывались по разные стороны баррикад. В Ижевске и Водкинске, городах-заводах, рабочих городах, внезапно произошло антибольшевистское восстание. Мятежники выступили за советы без большевиков. Восстание продержалось 100 дней, после которых тысячи горожан вынуждены были уйти. Наверное, когда люди покидают свои города, еще в таких чрезвычайных обстоятельствах, которые случились в 18-м, а потом в 1919 году, после вступления сюда Колчаковской армии, Никто не думал, что они уходят отсюда навсегда. Но случилось, что большая часть из них э, получила второе, вторую родину, второе место жительства, их дети и внуки уже называли своей родиной и другие. В данном случае это, конечно, то, что сейчас социологи и психологи называют социальной травмой города, потому что из города уходила далеко не худшая часть людей, уходили квалифицированные мастера, уходили люди с, может быть, повышенным чувством гражданской ответственности, уходили те, кто волею обстоятельств был вовлечен вот в этот водоворот событий. С их уходом, конечно, меняется жизнь города, потому что они уносят вместе с собой традицию, блад жизни, ментальность, привычки, культуру старого Ижевска. Ижевцы и Воткинцы присоединились к армии Колчака не потому, что они как-то разделяли идеи белого движения и любили самого Колчака. У них вообще-то просто не было выхода. Они боролись за свой город, а, и боролись они, соответственно, с большевиками, потому что именно большевики а установили в городе свои неугодные и неудобные для рабочих порядки. В дивизии Колчака они действительно сражались очень смело, очень сильно, самоотверженно. И Колчак принял решение наградить Ижевскую дивизию знаменем. Это уникальный случай, потому что обычно соединение типа дивизии не награждались Георгиевским знаменем. И что очень важно, Колчак не успел вручить это знамя, оно так и было найдено в вагоне Колчака, и в этом смысле это знамя не обогрено кровью, ни красных, ни белых. Это очень серьезный момент. Сейчас это знамя хранится в Иркутском кровеческом музее. Мы ввели переговоры с Иркутским музеем, чтобы они передавали нам знамя, и даже один раз они отдали его нам в 2008 году, выжив на несколько месяцев, но передать его полностью они нам не могут по законодательству, которое сейчас существует, по охране исторических памятников, реликвий и так далее. И поэтому есть возможность сделать точную копию этого знамени, причем сделать из тех же самых, из таких же точно материалов, из которых было изготовлено само знамя. В Иркутске есть Харлампьевский храм. Это, кстати, тот самый храм, где Колчак венчался со своей женой Софией. И в этом храме есть мастерская. Она специализируется на изготовлении церковной одежды. И они точно могут воспроизвести а, изготовление этого знамени из точно таких же аналогичных материалов, по такой же технологии, по которой оно было изготовлено тогда а, в Колчаком. А, и мы с ними вошли в переговоры, они дали добро, и они готовы приступить к изготовлению этого знамени, точнее, они уже приступили к его изготовлению. А вся цена вопроса вместе с доставкой знамени в Ижевск 300 тысяч рублей. Это совершенно небольшая сумма, но для нас чрезвычайно важно, чтобы каждый житель города, кто хотел бы присоединиться к этому совершенно важному моменту изготовления копии и знамени Ижевской дивизии, мог это сделать. Сумма не важна. Рубль, 10 рублей, не важно. Важно личное участие в этой очень важной для города акции. Что мы можем видеть с этой высоты 171 метр над уровнем балтийского моря хорошо просматривается северный берег пруда колтаминский Кал мыс парк Кирова, дальше новостройки возле речки подборенки так значит мы сейчас находимся на первой линии окопов Федичкина был кинут лозунг ⁇ Лопата спасет Ижевск ⁇ и началось здесь строительство укрепленного района. В августе Да, в, в августе, когда патроны были, чувствовал, что не хватает боеприпасов. Так вот, для, для масштаба. Потому как этот лес, видимо, большевики сильно достали местное население, что оно так оборонялось. Здесь вот я нахожусь стрелковые ячейки примерно кто-то из защитников здесь мог находиться вот так с винтовкой. И когда полк Рейнфельда шел по узкому возможно, здесь был бой. Дерево, которому, возможно, около 300 лет мы являемся свидетелем тех трагических событий, происшедших в нашей стране, в Бятской кубернии. Действительно, человек, который живет в этом городе, если вдруг он узнает такую героическую страницу города, при всем при том, что мало кто вообще-то про нее знает, и даже до сих пор, это приходится людям вроде бы известным и таким знаменитым людям рассказывать вообще, что такой, такая, такой сюжет был в истории города. Это же нигде не афишируется. А, то есть вот за исключением 10 лет назад и сейчас практически в общем, особо никто, кроме историков, специалистов, которые эту тему обсуждают давно, пишут по этому поводу книги, но, в общем, народ книги не читает. Поэтому как-то про это мало знают до сих пор. собираться больше трех. Нет. Как это Мне вот это говорят. Как, можно... как это ты собралась то, собираться, собираться, когда сделать. вы не, этот, не объявили этот? Я говорю, у нас не пикет, у нас. Согласно собрание. закону о проведении собраний. Лекции да. Дорогие товарищи. Я очень благодарна, что вы откликнулись на наше приглашение, потому что сейчас уже как-то это и не модно стало, и забывается, пересматривается история, значит, герои стараются забыть о них, значит, и то, что вы откликнулись и пришли, я даже просто очень-очень просто благодарна, большое спасибо. У нас в индустриальном районе на бывшем, третьем самом кладбище старом стоял на его могиле бюст. Где этот бюст? Кто-нибудь информацию имеет? Бюст был перенесен в школе 67-го Пастухова. и в 90-е годы его сдали металлолом. Так же, как бюст Азина. То есть вот так вот. Памятник Азина с головы отрезали. Зато, зато удивляемся, что там делают наши память. Но начали это наши в 90-х годах. Только не говори, что мой твоего прадеда убил. О, слышали, да? Да, потом все это Так, фамилия Штыков, зовут меня Василий Борисович, я председатель общества потомков и женских мастеров. Хочу сказать, Хорошие слова об Иване Дмитриевиче Пастухове. Когда была очень тяжелая ситуация, этот человек возглавлял городское хозяйство, жизнь города организовывал. И город жил, как-то жил, несмотря ни на что. Кроме этого, не прекратилась работа Ижевского оружейного завода. Не прекратилась. Есть такая семейная легенда что в 1918 году, вероятнее всего, летом э, Иван Дмитриевич Пастухов расстреливал моего деда, Штакова Сергея Ивановича. Расстрел, вероятнее всего, происходил в северной части летнего сада. Любят Ивана Дмитриевича? Посмотри, в каком состоянии памятники, да? Я еще и в детстве разные истории слышал. но ну, в частности, проходя мимо памятника Пастухова, зная, что это герой гражданской войны, зная, что с ним жестоко обошлись белогвардейцы. Но я пару раз слышал высказывание прямо противоположное, что вообще не белогвардейцы, а рабочие, поступили совершенно справедливо, потому что была украдена казна города, а до этого было несколько невинно убитых рабочих, им лично. Ну, то есть такие истории были. Поэтому, конечно, такое двойное прочтение истории уже тогда, даже уже в советское время, оно было. Прихожу к людям незнакомым, и мне сразу, значит, говорят, а Пастухов украл деньги, вот из этих ворот вынес и украл. Сто лет прошло, а это обвинение ложное, живет и живет. Примерно вот здесь вот стоял дом Пастуховых, то есть вот кругом как раз это место очерчено, может быть, не случайно. Этот дом был построен здесь в 1968 году, незадолго до этого, старый дом, где, где уже был музей, дом музей Пастухова, э, сгорел в ходе пожара, его разобрали вот, и перенесли на другое место. А вот это здание, это уже новодел считается 1968 года, тем не менее, это считается памятник региональ... памятник истории регионального значения. Здесь табличка висела, вот от таблички уже не осталось. Ничего, практически. Кусок таблички. А, вот его, его повесили в другом месте. Одну табличку сначала сделали, потом другую. Вот тропинка вела здесь. Рядом здесь был родник. Ой, в таком горе, что это самое. В этом доме родилась и выросла моя бабушка. Она здесь жила до 18 лет. Здесь в дом моих предков стоял. Вот здесь. С этого дома, из этого дома на гражданскую войну, в сторону красных ушел на войну мой дед Шестаков Сергей Иванович, его брат Петр. И ушла в эмиграцию семья Елены Ивановны Шестаковой. Фамилию по первому мужу не знаю, с дочерью Анастасией. Вот с этого самого места. Ну что, 40 лет она на чужбине прожила. Бабушка моя дворная Елена Ивановна, что такого? Ой, Хрущевского теперь наступила. Написала она письмо с адресом на Ижевский завод, найти моего брата, что такого Сергея Ивановича. Ну что, деда нашли, в КГБ вручили письмо. Он ответ не пишет, боится. Естественно, в те времена. Его снова вызвали, сказали ответ. Пиши. Он сказал, вы напишите, я подпишу. Ему сказали, ты напишешь, мы проверим. Вот, собралась вся семья, рассказывают. И давай обсуждать, ответ писать. После этого стали посылать посылки. Мы им почти ничего не можем послать, они нам все могут послать. Вот и посылали, что мы могли. Допустим, грибы не можем, что-то мед не можем, потому что меду может что-то там быть. Еще что-то не можем. Вот что могли, часы там послали, еще посылали, еще что-то посылали. Они нам тоже американские товары, которые днем с огнем в, тех, в те времена было. Не найти. В 1974 году умерла Елена Ивановна Штакова 20 января. Похоронена на сербском кладбище в городе Колма. Впервые о доме на Красной я узнаю от своего двоюродного дедушки Сабанцева Анатолия Михайловича. Он называет мне адрес. Ну, естественно, я решила прийти посмотреть, что это за дом. Оказалось, что дом стоит до сих пор. И здесь живут наши дальние родственники. Сохранился вот этот старинный фундамент этого дома и как память о тех трагических событиях, вот этот железный штырь, который вбит фундамент дома, вот мы можем посмотреть его поближе, вот такие штыри вбивались в фундамент домов, которые подверглись национализации после Ижевско-Воткинского восстания. В Семье мне никто не рассказывал, что наша семья, История моей семьи очень тесно связана с историей Ижевского завода, и тем более событиями ижевского водкинского восстания. То есть я никогда от родственников не слышала каких-то упоминаний вот об этих событиях. 2011 год. Я навещаю свою двоюродную бабушку Сабанцеву Маргариту Михайловну, и в ее каких-то старых бумагах, документах я нахожу фотографию, которая производит на меня огромное впечатление. Вот эта фотография. Вот. Я вижу, что на фотографии семейная пара и мужчина одет в кафтан. Кто такие кафтанщики? Значит, это люди, которые сумели приспособиться к производству на заводе, про который говорили золотые руки, за непорочную службу. Те, кто не пил, не опаздывал, уважительно относился к своим товарищам, получал на Пасху царский подарок. Купцы в лавках отпускали товары под честное слово. Но кафтан не давал прибавку к зарплате. По церковным праздникам на Пасху, кто желал, одевали кафтаны. Но с приходом большевиков... Ижевские традиции стали подавляться, и уже царский кафтан являлся таким предметом, с которым было опасно выходить на улицу. Вот здесь на одной из фотографий представлена семья моего прадеда. Тут семья и трое детей. Значит, следы моего прадеда Ивана Леонтьевича Бултина теряются в 19-м году. Вот, а его брат Илья, Илья Леонтьевич Бултин, дожил до 24-го года. Ну, по рассказам деда, до революции жилось как бы неплохо. Товарах было в лавках купцов в изобилии бери что хочешь, а вот уже события с 17 по 1945 год, он об этом старался не вспоминать, поскольку могли быть определенные репрессии. обойма заполнена боеприпасами Ну что, как мы тут в 21-м веке, а? Завод-то работает? Yeah. Вот начались в ноябре 17 -го года у нас здесь на Еже сразу, почти сразу начались и убийства, и грабежи. И потом пошло муниципализация, национализация, конфискация, атеизация и все прочее вот это комом пошло. Естественно, и они... А были среди повстанцев. И трех кафтанщиков расстреляли в ноябре 2018 года. Все было. И вот на этой базе, как говорится, началось наше знаменитое жесткое восстание. Товарищи рабочие! Мы, как опытные в военных действиях, пережили все невзгоды от царствующих варваров и пришли к полному убеждению, что... Как они раньше жили нашими мозолистыми руками, так и теперь кровожадные лидеры большевизма, а также сами большевики стали таковыми. Товарищи рабочие, мы не контрреволюционеры, мы революционеры! Разграбили честных тружеников. Их выбрали. Устроили ковардак а на заводе. Преследуют героев-фронтовиков. Надо... Сколько можно терпеть? Так было, так надо. Постухов! Постухов казенные деньги присвоил! Не присутствует! Вашего собрания! Ваше подобрание! Убрали деньги, даже не рублей. Это, это, это вы украли все деньги, которые мы проходили! Ну, настоящий политический миг! Но этот политический митинг должен плавно перерасти в митинг, концерт. Не было, не было, не было, и было, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не не было, не было, И было, не не было, не не как как у вас идет все, Галина Михайловна? Как работает? Все уже сделали, почти все остался только остался, ага. С каждым стежком на черной ткани проявляется силуэт двуглавого орла. Нина Медведок вручную уже почти месяц вышивает одну из частей копии знамени Ижевской дивизии. Оригинал всегда под рукой. Так же, как наперсток и нити. Их уже тут целый километр. Самое сложное, говорит вышивальщица, сделать стежки, как на настоящем знамени. А они неровные. Знамя состоит из двух полотен. Часть из натурального шелка, часть атласная лента. Буквы вышиты на натуральном шелке, внутри находится мешковина, прошито все галуном. Раньше с этого галуна делали генеральские погоны, но у нас сейчас это не выпускают. Если это выпускают, это у нас военный завод. Метр этой ленты стоит 5 тысяч. Это очень дорого. Я сначала как-то даже не восприняла, в общем-то, серьезно я вам честно скажу, но в процессе работы, когда я уже согласилась на выполнение этого, этого, как бы сказать, серьезного задания. Я стала понимать, что это исторический факт, и что все очень серьезно, очень серьезно. Я вообще и душевно переживала, и физически как-то все это. И... Но я сначала так еще подумала, подумала, думаю, а почему, а, а почему я должна, не должна? заниматься этим. Надо попробовать просто, что это значит, просто не то, что там какая-то политика или что-то. Мне просто было интересно, как в то время сто лет назад такая же, как я, женщина вышивала. Техника какая у него ее, что она думала, как она занималась, как это все происходило. Человек сто лет назад смог это сделать. Ну и я смогу. Ну и послала батюшке, батюшка, благословите, ну, чтобы вышивать. Он как увидел икону, говорит, это вообще что такое, что за икона? А там же она вся истлевшая, само знамя-то, оригинал-то. И он нам нашел, я вам сейчас покажу, икону XIV века «Ярое око». Кстати, очень интересная икона. Доброты и в то же время... Потому что как-то батюшка сегодня хорошо говорила но ну вот. Я вышивала лично орла. И думала, ну, так, с первого, первого взгляда ничего особенного там такого нету, чтобы я не смогла сделать. Посмотрела там, пальчиком маленько поковыряла, что там дальше, ниже слоя вышивки. Ну, там материал, думаю, ну, все понятно, какая техника, все это понятно мне. Начала работать дома первоначально без просмотра фактической работы моей и той, что есть. Когда пришла в, этот, в музей к девочкам, они мне вынесли флаг, и я приступила к работе. Оказалось, что я совсем не то шью и совсем не так шью. Одно перышко вот распределило, какое направление стежков надо, а оказалось у меня у меня оказались перышки должны были по снимку ровненькие как бы, оно оказалось кривое перо и к нему еще добавочно еще одно прилеплено перо, а у меня этого нету на снимке понимаете искажение вот такое искажение в цвете я привыкла к работам, которые исполняются чисто. если уж перышко оно должно быть ровненькое, длинненькое, красивенькое Стеж, стебелек к стежок, стежок стежку там все это.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 относится к «Колчаку». Так маленько, маленько призадумалась, а потом сама себе решила. А почему мне «Колчак»? Что он для меня в этом не значит, ничего. И я решила, что это же не к нему относится, это к моей работе, именно о проделанной моей работе. И я хотела вот именно соприкоснуться вот с той женщиной, которая это делала. И я мысленно с ней разговаривала. Но и мы, я когда работала, в процессе работы я посчитала, что Человек не то, что не мог это сделать хорошо, просто у него не было времени на это. Они старались как можно быстрее все это сделать. Вот. и я вот с ней разговаривала так мысленно и, дум... и она, ну то, что вот нет у нас времени, нет нас так поджимают, нас так сжимают сроки, что вот. На самом деле почувствовал, как меня прямо реально вела сила. Я чувствовал, что есть рука, которая ведет меня. приходил тут все потому что дверь была закрыта От ну вот перед нами последний тут уже надо не субботника милицию просто вопиющий Пример беззакония нашей республики по отношению к памятникам. просто невозможно смотреть на это. Еще недавно, значит, здесь была, была проведена месяца, консервация. И были закрыты. мы получали отписки. Вот отписка от Министерства культуры Удмуртской республики. Вот отписка от администрации города Ижевска. Управление по культуре и туризму. Также сообщает, что э, в ближайшем будущем не планируется восстановление музея. Хотя музей, дом, на дом музея оформлен паспорт объекта культурного наследия зарегистрирован и э, поставлен на реестр. Наше обращение к президенту Александру Александровичу Волкову что, также с просьбой выделить средства на ремонт. Вот мы обращались э, в правительство Удмурской республики также с просьбой сохранить дом на существующем месте и провести ремонт. Получили отписку от заместителя председателя Чунаевой, что дом будет перенесен в Лудервай и открытие музея планируется 4 ноября 2013 года сделано все преднамеренно потому что не такая уж большая сумма на, требовалась на на проведение ремонта данного деревянного здания и такими отписками мы можем оклеить все стены дома пастухова видимо нашему руководству Совершенно неинтересна история нашего города и сохранение памятников. Это не является для них приоритетом, как мне сказали в правительстве. состоит из личинки, соединительной планки, стебля и курка. Внутри этой конструкции расположен стержень с пружиной. Назначение этого стержня разбить кап – разбить капсуль в дне на донышке гильзы для восполнения порохового заряда. Солдат нажимал на курок.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 за власть, советов. Для нас было важно посмотреть, ну, показать это, прежде всего, инжевским школьникам. До того момента, пока это знамя не оказалось в музее, эта копия не оказалась в музее. В общем, нам ничего не стоило сделать так, чтобы Девятиклассники школ города Ижевска просто все сюда пришли и имели возможность посмотреть. Конечно, всех девятиклассников мы не охватили, но достаточно много человек. То есть 300 человек, это, это много. Можно, Можно да? Да-да, все делать, у вас 3 минуты всего. То, что школьники Ижевска не очень осведомлены об Ижевско-Воткинском восстании, собственно, мы про это знали. Так же, как об этом восстании, мало осведомлены вообще жители города Ижевска. Мы с этим и 10 лет назад столкнулись. Мы провели анкету. Нам просто было любопытно понять, что они знают о гражданской войне. Анкетка была очень простая, такой экспресс-опрос. Красная – это красная армия, белые это все остальные. Короче, не а, нет, нет, нет. Красные кулаки – белые крестьяне. Давайте. Красные большевики – белые либералы. Красные рабочие, белые за власть. Вот это классно. Красные наши, белые не наши. Красные нападали, белые защищались. Ответ хороший. Красные за социализм, белые за демократию. Красные обычные люди, белые военные. Красные большевики, белые рабочие. Круто. Дальше вопрос. Кто носил титул Верховный правитель и Верховный главнокомандующий? 96 человек считают, что это Ленин. Даем. Ну то есть по большинству, э, если уж мы об этом говорим, по большинству вещей, предметов, тем, выясняется, что учителя делают вид, что они учат, а дети делают вид, что они учатся. И все. Вот это, как сказать, э, как говорят нас в будморских деревьях, семыракорды. Ну, фуфло, как говорят в интеллигентах. Фуфло, полное. Не, ну это ладно, это раз уж девушка так возражать начала, типа отстаивать, чего вы отстаиваете, я как понятно, Вы не знаете про гражданскую войну ничего. Вы в прошлом году проходили игры, вы не знаете не просто про гражданскую войну, вы даже не знаете, что в Ужевске была гражданская война. Да, вы говорите, это было сто лет назад, какое надо до этого делать. Я вам хочу сказать, что это начнется сейчас, со дня на забыли если мы также проверим независимо, неизвестно, мы можем обнаружить то же самое про все остальные предметы. Паспортные недавним, мы туда придем, заварим это все, кедринихи. Надо э, об этом напомнить по-хорошему федералу, что на карте есть такой город и жертв, что он далеко, но он есть и там тоже живут в Соответственно, я считаю, самый лучший способ, чтобы об этом напомнить, это по Конституции нам всем оперативно свободу выступлений, организовать такой хороший митинг. Я очень сожалею о том, что произошло. Но то, в каком состоянии находятся в нашем любимом городе школы детские сады, это заставляет задуматься очень много. Я не хочу никого сейчас осуждать, куда тратились деньги, как расходовались бюджеты города, почему мы сегодня пришли в такое состояние. Это вопрос уже прошлый. Нам не нужно выходить на какие-то митинги, не привело ни к чему, я думаю, это не даст никакого решения. Я полностью согласна с Винией Владимировичем. Я тоже была рада тому, что произошло. Извините, кто до этого происшествия что-то знал об этом заводе? Мы сам работали. А другие люди что-то об этом знали? Кто, кто рассказывает об этом? Вы все? страны. Назовите меня Um mm -hmm. Вот здесь, под этим обелиском, похоронены вот эти люди. Руководители жертвского совета, которые были убиты в первые, первый день. Даже не расстреляны, а заколоты штыками. Зверски убиты. Мои родственники, родственники вот этой женщины. Поэтому то, что пришли освобождать белокдардейцы, кого и от кого, это просто батюшка заблуждает, прости мимо это. <музык> Законные избранные <неспорные> люди. <музык> ну, сидите, <музык>